Всем привет из Киргизии, привет! Картина Семена Скрепицкого. Да, на внешнем превью картин Скрепицкого, это точно. Значит, вот поздравляю я нашего художника Сергея. С днем рождения, желаю здоровья, счастья, успехов. Самое главное, удачи и здоровья. Вот все остальное как-то не столь важно. Ну и, конечно, удача – это то, что должно быть у всех нас. Да? То есть победа. Наша удача – это победа над Путиным. Так что спасибо ему за работу, за огромную работу, за все его мультики. И я сейчас вам покажу новые частушки, который написал Борь Яковлев. Сейчас вот я вам покажу, там запикан мат а в телеграм-канале и будет не запиканный. И вот ссылка на мультканал под видео есть на мульт канал. Вот эти мальцы так называемые, там тоже это не запикано. Так что прошу посмотреть и передать нашему художнику привет и лучшие пожелания. Спасибо ему огромное. Опа, опа, зеленая ограда Скоро Путину так ему и надо Кто прикончит медицину, обрекая умирать Кто прикажет с Украиной, их там нетом воевать Опа, опа, зеленая ограда Скоро Путину пи***ть, так ему и надо Кто продаст тайгу Китаю, кто зарвет жильцами дом Кто нам рай пообещает и засунет в жопу лот Зеленая ограда, скоро Путин так ему и надо. Кто лишит нарушек пенсии, а детей запрет в тюрьме. Кто скажи мне только честно, нас приучит жить говне? Опа, опа, зеленая ограда, скоро Путин так ему и надо. Сами люди, несомненно, без тебя, чего скрывают? Опа, опа, зеленая ограда, скоро будет, так ему и надо. Не бросаю боги, Вова, без тебя эра в кранты, Ты стержень не основа, вороста и нищеты. канале это можно посмотреть но ну, я говорю сейчас закончу эфир и выложу на телеграм канале значит не только у Сергея сегодня день рождения сегодня еще у Навального день рождения вот знаете я хочу Алексею пожелать здоровья и того что он сам себе желает это очень важно. И мне кажется, вот для меня очень важно то, что э, когда-то, когда он не делал прямые эфиры, э, я, в общем-то, повлиял на то, чтобы он сделал прямой эфир. Ну, во-первых, привел его к себе прямой эфир и показал, насколько это просто. Что это гораздо легче, чем делать запись. Запись гораздо сложнее делать. И вы знаете... Вот если бы я ничего больше в жизни Хорошего не сделал И родился и всю жизнь прожил бы Только для этого момента Я бы уже считал, что жизнь прожил не зря Так что спасибо Я хочу сказать Навальному За то, что он Дал мне такую возможность Это очень здорово в жизни Когда ты причастен К чему-то, это очень хорошо Так И Платошкина задержали, возбудили уголовное дело. Я так понимаю, что меняют ему призыв к массовым беспорядкам. Ну, в общем-то, в такой в лайтовой форме то, что вменяли мне. Да? То есть Платошкина, я так понимаю, тоже вскрыли квартиру и посмотрим. Какую меру пресечения выберет суд? Вообще, я уже говорил, я никогда не смотрел Платошкина, поскольку он за новый социализм, а меня старый социализм немножко затрахал, да, так что я... Поэтому как-то не интересовался новым социализмом. Ну, предполагал я, что он может рассказать. да, Но, видите, оказалось, что он враг режима. И я понимаю, что сейчас вы будете высказывать конспирологические версии по поводу того, что путинцы, вот они там напридумывали специально, чтобы что-то там его как-то сделать героем и так далее. Фиг, ерунда. Они, они не настолько сложные. Вы слишком усложняете этих путинцев. Им нахер это не нужно. Они бабки лопаты гребут. Нахер им какие-то еще дела. Они все делают очень просто. Да? Вот тут э, пишут, что его арестовали. Но ну, я уверен, что э, не пока не арестовали. да, Потому что ну, данных не было, что его в суд притащили. Этот суд может только арестовать. А, домашний арест пишут. Домашний арест дали. То есть он уже в суде, что ли, побывал? Я что-то не прочитал этого. Ну... Но... Неважно, это не имеет значения. То есть посмотрим, как будут развиваться эти дела. Да, его если под домашний арест загнали, это такой э, крючочек. Посмотрим, как э, отреагирует Зюгана. Это очень важно. Да? Ну, потому что Зюганов может эту проблему решить одним телефонным звонком Путина. Станет он решать эту проблему или не станет? Я думаю, что он приревновал очень сильно. Платошкина к толпе, или толпу к Платошкину, да, он хочет быть самым главным коммунистом, и вдруг вылез Платошкин и не дает ему быть главным коммунистом, а там еще Бондаренко вылез, тот вообще молодой, и очень серьезные проблемы ожидаются у Зюганова и, самое главное, у его внуков, его внуки могут не стать главными коммунистами, представляете, по наследству могут не передать, мандат главного депутата от коммунистов в Госдуме и прочее, прочее, прочее. Так что... Э, такие вот... Пишут, ну, я так понимаю, что суда не было, что это предположение людей, что там с ним будут делать. Посмотрим. Очень важно понимание того, что происходит, да. ну Обратите внимание. Во-первых, я хочу сказать, что я и, конечно же, проявляю солидарность. Я, конечно же, на стороне Платошкина. И, конечно же, Платошкин является врагом режима. И мне это совершенно очевидно, да? Первое, почему он является врагом режима, потому что он сам себя так позиционирует как враг режима, а второе, потому что режим его позиционирует как своего врага, ну к друзьям не приходят, дверь не выламывают, уголовное дело не возбуждают, я еще раз хочу повторить, что сейчас будут всякие конспирологические версии в отношении всего этого дела, оставьте это, Почему? Потому что режим не настолько сложный. Это режим долбоебов. Это режим негодяев. Они не выдумывают какие-то там особые комбинации. Они поехали новичком кого-то отравили. Поехали там кого-то полоним отравили. Какие там комбинации? О чем речь вообще? Так что... Да херня это все с Платошкиным. Херня не херня. И если в отношении человека... Происходят какие-то репрессии. Мы просто обязаны этого человека поддержать. Из тех людей, кто воюет с Путиным, там или не дружит с Путиным, или высказывается против Путина, я не поддерживаю из таких людей только тех, кто то же самое делает в отношении меня. То есть, если человек Аплатошкин, насколько я знаю, ни разу не высказал с негативным адресом пальцем, если он высказывается в адрес Путина и его режима негативно. И в отношении меня даже держит просто нейтралитет, то я ему уже за это благодарю. И буду безусловно поддерживать, любого буду поддерживать, кто борется с Путиным и при этом не борется с Мальцем. Я уже об этом говорил. Это для меня принципиально. Платошкин защищал Грузия Скобеева в пассе. Я не был в посе, я вообще ничего не знаю про это. Я знаю только, что он э, топит за новый социализм против поправок в институцию. Зовет он на выбор, не зовет, это уже делал третий. Да, это. Он потому что хочет э, создавать свою партию, поэтому для него принципиальный вопрос выборов. Да. Он, я вполне допускаю, что он и не хочет, чтобы этот режим... Пал. ему просто нужно там какое-то свое место, партию какую-то и так далее, гнать какую-то волну, на которой он будет там, так сказать, в качестве серфера, да, на этой волне будет путешествовать. Я вполне это допускаю, но это вот в ту систему координат, в которой я нахожусь, вполне укладывается. И в этой системе координат он... Скорее, мне друг, чем враг, согласитесь. Ничего плохого он не, не делает. Он делает очень хорошую, катит бочку, он раскачивает лодку, он будет людей. Пусть он их там зовет в другую сторону. Мне разница. Самое главное, чтобы они проснулись. Самое главное, чтобы они ощутили ужас своего сегодняшнего состояния. Вот это главное для меня. И самое главное, чтобы они начали искать выход. Не просто там проснулись, да, выход стали искать. Вот что нужно. Так. Вот стал он, значит, фигурантом дела о вовлечении в массовые беспорядки. Интересно, какие в какие массовые беспорядки он вовлек людей? Видите, как бояться, Любых боятся, кто хоть что-то какой то делает обращение к народу о том, что народ хоть что-то должен поменять. Хоть сходить на выборы против, проголосовать и так далее. Уже сейчас все недопустимо для путинцев. Они, видно, сели, там подсчитали, забросили, так сказать, сеть социологических исследований, так называемых, ФСО, наверное. Провели исследование и обоссались. Скажут, блин, этот Платошкин скоро вместо Зюганова станет. Скоро подомнет он Зюганова, да уже подмял на самом деле. И КПРФ на две части разлетится. Одна уйдет с Бондаренко, а другая с Платошкиным. Сейчас это совершенно очевидно. Конечно, и к Зюганову никакой третий не останется. Потому что нет там Зюгановских. Там есть те, кто с Рашкиным и с Бондаренко. И те, кто с Платошкиным. Все, третьих нет. Все остальные там и не нужны. Это вообще ничтожество. Поэтому, а конечно, сильно очень ä, напугались. И ж, ладно, творится твориться беспредел, страстная цущат. а он что только начал твориться. А в отношении Мальцева не то же самое делали, и только еще раньше. А в отношении Болотной не то же самое делали. То есть путинцы давно уже так развлекаются. А противостоять реально пытаются только единицы Поэтому я прошу вас слушайте эфир в воскресенье Мы сообщаем о создании новой организации вот. И я думаю, что мы очень серьезно будем говорить о будущем Очень серьезно будем говорить о будущем Мы создаем, создали официальную организацию за рубежом Называется она э, на иностранном языке. И вы поймете, почему на иностранном языке называется. Поймете в воскресенье. Так что я прошу, приходите в воскресенье. Время мы тогда обозначим. Во сколько это будет. То ли это будет в 20.00, то ли в 21.00 по Москве. Я пока не знаю. Вот такие дела. И... Так что я прошу вас всех, соратники, высказывайте поддержку Платушкину. это очень важно. Солидарность, поддержку, и от моего имени передавайте привет в самых лучших, так сказать, тонах, с надеждой, что скоро все кончится, и все-таки мы будем соратниками. При построении будущей России. Мы не враги, наша идеология не чужда друг другу. Да, они в какой-то степени заблуждаются. Но в конечном итоге будет решать народ, что делать, понимаете? Поэтому он предложит свою концепцию. Я предложу свою концепцию. Я думаю, народ выберет что-то среднее. Там есть еще Леша Навальный. У которого сегодня, кстати, день рождения, я уже сказал, он тоже что-то предложит. Там есть еще другие э, люди, которые вправе что-то предложить. Там некоторые будут не вправе предложить. Например, Геннадий Андреевич Зюганов или Владимир Вольф Жириновский или еще кто-то. Они не вправе будут предлагать. А вот Платошкин, Вондаренко, Брашкин, Мальцев, Навальный и прочие будут вправе предлагать народу. Это я вам серьезно говорю. Поэтому вот я надеюсь, что этот случай э, даст возможность людям быть солидарными, объединяться. Это тот в, ладошь, в котором живет лагерный режим. на да, лагерный режим в нас всех живет. Мы так устроены. Потому что у нас вся страна – это лагерь. Вся страна – тюрьма. Ну, посмотри себе в душу. Разве ты не видишь там решетку? Да везде она. Но по капле должны из себя не только рабов выдавливать, но еще и заключенных. Понимаете, заключенных еще. А заключенные – это совсем другая категория. Это даже не раб. Вот по капле каждый день должны выдаивать из себя, выдавливать, блядь, я не знаю, что там с собой делать, чтобы... Прекратить быть заключенными В своей собственной стране Прекратить быть рабами да? Потому что на кого мы не смотрим Если это не тот Кого мы, грубо говоря, охраняем да, То это тот, кто охраняет нас Если это не наш хозяин То это наш раб Надоело это Надо прекращать Вот такие дела Ваше отношение к митингу 22 июня любой, любой митинг Любое проявление согласия С властью От кого бы это ни исходило да, Я приветствую Более того Я еще раз подчеркиваю любой, вообще от кого бы угодно ЛГБТ блять, выйдет на этот свой Гей парад и Я буду аплодировать Понимаете Почему? Потому что это Путина будоражит. Кто угодно, пусть кто угодно пытается раскачать лодку, я буду аплодировать. Для меня главное падение режима Путина. Все, все остальное вторично. И все остальное мы будем решать потом. После падения режима. А первично падение режима. Поэтому все товарищи, кто хочет свалить этот режим, Шаману, значит, вот, Шамана поддержала Госсобрание Якутии. Э, ну, не все Госсобрание, а какие-то отдельные депутаты и депутаты Госдумы. И требуют они пересмотра всех этих дел. Очень интересная позиция. Очень интересная позиция. То есть, видите, э, насколько, я думаю, что еще два года назад ничего подобного быть не могло. Депутаты Госдумы вступаются за шамана. Губернаторы подают бывшие э, в суд на Путина и прочее, прочее. То есть, система идет в разнос. Очень хорошо в этот момент в систему воткнут лом. Очень хорошо. Хорошо. То есть вот сейчас самое то время, когда нужно воткнуть лом. И нужно понимать, что это должен быть залом такой, который воткнется и все это все разлетится. Вот Слатошкин, это Куру, которая прыгала в эфир на федеральных каналах и так далее. И это разве имеет значение. Вот вы опять про Украину, там про Запад. На Запад он там что-то тянул. На Украину тянул. Это не имеет значения. Самое главное, что он сейчас тянет на Путина. И самое главное, что его в наши окопы определили принудительно. Понимаете? То есть он да, он вполне мог еще сто лет там какие-то свои новые социализмы создавать. Какие-то партии. все И смотрели бы сквозь пальцы. Но вдруг этого испугались. И столкнули его к нам в окопы. Ну что же мы его здесь добивать, что ли, будем в окопах? Нет, не будем. Это очень хороший штык, очень острый штык против путинской жопы. Поверьте. Так что очень хорошие э, новости, очень хорошие новости. Да, с одной стороны, там шамана жалко, но видите, кем он катализатором стал. Реакции какой, очень серьезной реакции. Также и Платошкин становится катализатором реакции определенных. И это химическая реакция в обществе сейчас начнется очень серьезные. Я думаю, зачем путинцы это делают? может быть там действительно сидят какие-то люди, которые очень хотят революции, очень ждут когда же оторвут башку Вове но они тогда бы хоть как-то обозначились, потому что вместе с Вовой им же голову отрывают они этого не понимают что... или просто там такие уже дураки которые вообще ничего не соображают вот эти ФСБшники, выполняют приказы просто бабло на карман себе закидывают и все, и счастливы Получается, шаман не переоценивает значение своей личности. Конечно, не переоценивает. Он даже недооценивает значение своей личности. Он даже недооценивает, понимаете? Это совершенно верно. И переоценка э, своей личности. Что это такое? Кто может сказать, переоценивает личность человека или не переоценивает? Да, там Исаак Ньютон переоценивал свою личность, там, когда яблоко, ну, может быть, оно и не падало, но, предположим, упало. Ебан, да? Он переоценивал или не переоценил. А Опенгеймер, может быть, когда атомную бомбу изобретал, еще не изобрел их. Да? А Сальвадор Дали, когда уже в детстве считал себя великим, там и помните, там с докладом выступал, должен был кого-то хвалить, а он начал ругать или наоборот. Почему? Потому что просто он понял, что может. Он должен был один доклад подготовить, подготовил совсем другой. Прямо диаметрально противоположно. Это переоценка личности. Фиг я знаю. Но того, что он в дальнейшем, он, то, чего он в дальнейшем добился, говорит о том, что не переоценка. Люди смотрят на этой конкретной временной точке. Они не могут видеть, что будет завтра. Потому что они люди. Помните у Марк Твена Капитан, какой там в раю капитан? Блин, в военном госпитале читал лежа с разрезанным животом, поэтому что-то капитан, какой там в раю, -то? погуглите. И там очень хороший момент, что он там в раю в этом находится, гуляет, смотрит, какие-то объявления висят, весь народ там райский тащится, говорит, там сам сейчас приедет, он говорит, а что, Бог-то приедет, а говорит, а тут вот такой-то такой сейчас будет там на стадионе где-то выступать. Он говорит, а кто такой, он говорит, ты что, не знаешь, что кто это такой, он говорит, не, не знаю. Он говорит, ну как же. Он работал всю жизнь с Сапожником и умер. Но если бы он был поэтом, то он бы сочинил стихи лучше, чем Шекспир. Если бы он военачальником был, он был бы там лучше, чем Вилингтон и Наполеон в одном флаконе и прочее, прочее. Чем бы он не занялся, он бы сделал это лучше, чем все остальные. Но он был сапожником, поэтому он делал только сапоги. Но в раю-то знают и все остальные возможности. То есть все остальные варианты. Какие бы стихи он написал, какие там победы бы он совершил и так далее. То есть там есть альтернативные реальности. Так вот и здесь, откуда мы знаем, кто и что. Поп Гапон этот Платошкин сто процентов. Да вы знаете, как, э, как сказать-то, вот, понимаете, и Поп Гапон-то у, у меня не вызывает негатива никакого. Ну, повел народ просить э, царя там чего-то, да, там, помочь народу. Народ постреляли. Фактически, Поп Гапон стал организатором первой русской революции. Да? Он стал организатором. Может быть, он этого и не хотел. Поэтому это как раз к вопросу путешествия капитана Стормфилда в рай. Да, да, да, да. Точно, Путешествие капитана Стормфилда в рай. Все точно. Поэтому это к вопросу о том, кто оказывается в наших окопах случайно. Или там не случайно, может быть, судьба такая. Понимаете, воевать против Путина, открыто воевать и насмерть воевать, это выбор человека. Сознательный выбор. За ним должен стоять какой-то анализ, какой-то расчет, вот как у Мальцева, например. Да? Вот. Ну, я говорю, есть масса людей, которые попали случайно Они что-то пытались там, отстаивать экологию, там, с храмами с какими-то бороться, еще что-то Их тут, бжу, И в наши окопы столкнули И что нам как-то сказать, вы как, какие-то неправильные Мы тут вот такие правильные, потому что это наш сознательный выбор да? А вы тут какие-то случайные Неправда, так не должно быть Я с этим абсолютно не согласен как вы относитесь к Березовскому был ли он преступником ну разные у меня отношения что я могу сказать ну конечно он был преступником он конечно украл очень много денег, да, потому что был олигархом, так называемым да. а главная его ошибка, которая хуже преступления, то что он помог прийти к власти Путина. И это гораздо хуже. Поэтому у меня двойственное отношение к Березовскому. Но я могу сказать, если бы меня спросили, что бы вы хотели, чтобы было с Березовским сейчас, я бы сказал, я бы хотел, чтобы он был жив и помогал бы в борьбе против Путина. Он рано ушел. То есть, если это самоубийство предположить, то он рано разочаровался, не все еще потеряно было. И если это убийство, то, ну, надо было ему защищаться очень хорошо. Тем более, что в свое время я ему это показал, а он, видите, не понял. Бывает такое в жизни. Я уже рассказывал многократно. Я видел Березовского один раз в жизни. Было это на Новом Арбате, рядом с этими с казиношками там казино, как оно, Корона. Три короны, корон, как, три короны, да, вот, и там останавливается ровер, а я иду с товарищем такой, и вот, и открывается дверка, а я как раз шел с Лебедем, должен был встретиться, с Александром ну, собственно, я и встретился, а вот, и открывается дверь, выходит э -э, с переднего сиденья, такой толстый охранник, очень большой, открывает задний, и он выходит, Березовский, и охранник оборачивается в мою сторону, а я уже смещаюсь. И получается, я вне поля его зрения, ну я в общем-то эти вещи прекрасно знаю. Но вижу, у меня это получается не специально, но я понимаю, что охранник меня не видит. И я как раз в самом крайнем секторе нахожусь. А у него обычно у людей с узкими глазами более широкий сказать, сектор. А у вот такие вот глаза, да, я говорю, жирный, и я вот так обхожу, обхожу, захожу, ему получается за спину, и сталкиваюсь фактически с Березовским, встал, и товарищ мой встал, и я говорю, проходите, Борис Абрамович, охранник там сзади, уже зашевелился, но уже поздно, то есть получилось, мы в хвост зашли, я говорю, хуево у вас охрана. Он говорит, ну какая есть. И пошел. И все, вот это единственная моя встреча с Березовским. Так что, если бы он тогда правильно понял мои слова, то, может быть, и был бы жив, если бы у него охрана была другая. Восьмой суд Москвы заключил под домашний арест Зависть кадера международных отношений плавать московского Московской Витаруси Николая Платошкина. Да, значит, успели. Видите, как они все резко сделали. А для чего они делают резко? Знаете, для того, чтобы никто не успел ничуть чухнуть. Еще даже никто не успел про новости это узнать. А они уже под домашний арест загнали. То есть, если бы они его арестовали, посадили в тюрьму, тогда ни у кого бы не было сомнений, что он путинский враг. А здесь сейчас все путинские тролли будут писать, что Платошкин там засланный казачок. И прочее, прочее, прочее То есть мы уже это проходили Такие вот дела Там что-то Софийкает А нет, Софи там что-то СКР возбудил дело о халатности Из-за позднего сообщения о ЧП под Норильском знаете, почему СКФ, Следственный комитет России, возбудил дело? Потому что Путин начал что-то там кричать и агрессивно себя вести. То есть, почему так поздно Следственный комитет возбудил дело о том, что поздно сообщили о халатности? Очень смешно. Потому что, если бы Путин ничего не сказал, то никто бы никаких дел не возбудил. Ну, какое дело могут возбудить против Потанина, там, все эти шоблы, о чем речь вообще? Не, понятно, что это не против Потанина, возбудили от а такого стрелочника, нашли фунта, которого вполне допускают, даже посадят, ведь Путин так негодует. А что, собственно, негодует, такие вещи практически каждый день происходят. И такие дела. Добрый вечер, уважаемый Вячеслав Вячеславович, не кажется ли вам... Что оказывает Италии помощь в борьбе с э, коронавирусом. Путин увозил этими самолетами бабло или золото из России. Ну, что-то вполне допускаю, что увозили. Но бабло с золотом. У них и яхт достаточно, чтобы отвезти. Может быть. Ну, что-то возили. Это 100%. Путин так просто не мог ездить. Мы же говорили, такое количество бортов летало непонятно с чем. Вячеслав, добрый вечер. Как предотвратить такой возможный момент? Вдруг Володя, будучи загнул угол, как раз решит нажать кнопку. Как говорится, сгорел сарай, горит хата. Ну, одна надежда Вова же не хакер какой-то продвинутый, да, он ничтожество, да, Он даже не пользователь компьютера. там Ему должны все показать, нажать и так далее. То есть вот э, одна надежда на тех людей разумных, которые, которым он предложит помочь ему там нажать эту кнопку. Это же не нажатием кнопки все решается, вы же понимаете. То есть это чистая формальность нажатия кнопки. Там должны происходить определенные процессы. Я думаю, что те люди, которые помогают ему нажать кнопку, должны будут помочь ему умереть. Потому что ну, они же... Как живут на этой земле, у них здесь тоже мама, папа, родственники, там, дети и так далее. Я вполне допускаю каких-то особых там, набрали, каких-то зомбированных. Но ну, все-таки есть надежда, что человеческое восторжествует. А так больше надежды ни на что нет. Поскольку Путин единственный в истории человечества, кто в одну харю может принять решение уничтожить все это человечество. Я об этом говорил и очень давно уже предупреждал. Первый, кто Откликнулся на это предупреждение, причем, я так понимаю, дошел своим умом, навряд ли он слушал Мальцева, это в 2014 году Гарри Каспаров, но он умный, представляете, он там чемпион мира по шахматам, он дошел до этого в 2014 году, остальные позже стали доходить, но вот сейчас, слава богу, даже дураки дошли до этого, что Путин может стрелять. Хорошо, хоть не стрельнул до этого момента, а вот даже дураки дошли, так что может кто-то его пристрелит, стоящим за спиной. Депутат Единой России от, значит, попросил Следственный комитет отстранить Потанина от руководства Норникелем. Ну, Потанин владелец, вообще-то, как можно отстранить владелец? Какой-то Александр Якубовский, такой с противной мордой, э, пытается выдать денег с Потанина, я так понимаю. То есть наезд на Потанина э, обусловлен чем? Ну, попиарится, с одной стороны, этому Якубовскому, которого никто не знает, да, с «Единой Россией». А с другой стороны, вдруг еще и Потанин что-нибудь ему предложит. На месте Потанина надо посоветовать предложить этому якубовскому денег и хлопнуть его на взятки. Будет весело. Ну и как-то вообще так развлечет публику и отвлечет от вот этого. Бедствия А таких бедствий очень много И я думаю, что и Все остальные олигархи Не только Потамин Ведут себя аналогичным образом Что не вкладывают деньги никуда Только все выкачивают Такие вот дела Пишет, Зюганов это и устроил Уверен на 100% Не исключено Но тем самым э, Столкнул Платошкина в наши окопы, Полностью. Прям кирзовыми сапогами. А это же 5 баллов. Так что... Ну, Мальцев и мертвая рука есть. Ну конечно. По крайней мере раньше был э, периметр так называемый. А сейчас он там периметр какой-то. Там А, Б, там В, я не знаю. То есть это та система, которая э, должна разблокировать все ядерные ресурсы в случае нанесения ядерного удара. Как будет фиксироваться нанесение ядерного удара? Ну, поднимается радиация, ударные волны и так далее. То есть, если упадет метеорит, теоретически, да, то мертвая рука должна сработать и шарахнуть по Соединенным Штатам. Мы об этом много раз говорили, и я думаю, что э, ничего не изменилось, стал только хуже. Такие вот дела. Цик утвердил порядок дистанционного голосования по Конституции. Ну, видите, вот можно кивнуть телевизору, и все нормально, и будет засчитан ваш голос. То есть они там и так и так выкруживают, чтобы... а ничего у них, представляете, не получается. Вот при всем, при том, что э, э, это никакие вообще не выборы и никакое не голосование хрень на постном масле. Вообще не, нет вообще даже э, нормального законодательного акта на эту тему. Э, при этом получается, что... Э, они не могут обеспечить видимости должного вот этого голосования. Поправки в Конституцию готовы поддержать, в ЦИОМ пишут более 60% желающих проголосовать. Не специально в ЦИОМ уже все, обожглись они, они не пишут. Более 60% россиян. Каких нахер россиян? А сколько желают проголосовать? А вот это вот сие науке неизвестно. Они, конечно, могут э, там любые цифры. Э, 49 заявили, что примут. Э, 19, что скорее примут участие. Ну и так далее. Ну, хрень на постном марсе. Хрень на постном массе. 60% от тех. Кто... То есть, фактически, даже языком а этого вциома это четверть. Это четверть избирателей, которые говорят, что они там проголосуют за эти поправки. Представляете? Я думаю, что гораздо меньше, потому что говорить можно все, что угодно, особенно в тоталитарном обществе, хрен кто куда пойдет. И поэтому надо призывать, конечно же, к бойку. Чтобы люди не давали никаких сведений, не ни дистанционно нигде не голосовали, никуда не ходили и прочее. прочее. Тогда это будет реальный бойкот, реальная пустота. И Путин будет царь пустоты. Это очень хорошо. Вот YouTube заблокировал гомофобную рекламу по праву к Конституции. Вот эту гомофобную рекламу, то они президента выбирали. Помните, там гей какой-то на передержке был. Здесь какие-то, значит, в 1935 году, если не, не за поправки не проголосуете, то в тридцать пятом году какого-то мальчика-пидораста усыновят. Блядь, просто жизнь. Какая. какая. связь между поправками и пидорастами. Пидораст, он в Кремле сидит. во, Путин его зовут. Самый главный. Жуткие дела. Больше нечего вам сказать. Понимаете? То есть, вот они пугают всякими гей-парадами, и однополыми браками. Пугают. Им нечем больше напугать. Самое главное, положительного они ничего не могут сказать. Что они могут сказать? Волк все просрал. Сергей Собянин. Вот, вот тоже обратите внимание, это классика. Это классика, я не знаю, как это обозвать, мерзости запустения классика мерзости запустения собянин говорит цитирую прям через год мы полностью вернемся к прежнему образу жизни то есть собянин обещает что будет только через год не раньше да через год будет значит ну такая же нищета. Через год будет, как, как была до коронавируса, да? через год будет, э, я не знаю, в общем-то, э, такой же грабеж путинский, да? такой же беспредел, но не раньше, чем через год. Так что может и не ждать нам, а? Может, год, вот представьте, если мы будем ждать год, что мы получим? Получим э, идеальный мир 2019 -го года, то есть это высшая точка развития путинщины, 19-й год, полная жопа, да, деревянный сортир. Вот этот сортир, они нам обещают только в случае, если мы будем очень хорошо себя вести, и все будет хорошо работать, и хорошо будут собираться налоги и прочее, прочее и тогда мы получим через год вот тот же самый сортир, что в 19 году. Может их удавить раньше, зачем этого ждать? А вот, и ну, наконец-то бойкот, а то какой-то Платошкин, который голосует против Платошкина. При чем здесь Платошкин? Ну, Что вообще, о чем вы говорите? Мы говорим о революции. Мы не говорим, не надо на какие-то частности переходить. Вот там кто-то там Платошкин. За 5G. ты пофигу вообще, кто за 5G, кто против. G. Вот Мне вообще насрать на 5G, понимаете? Я буду каким образом действовать? Таким, как невыгодно Путину. То есть, Путин будет ставить 5G. И будет кричать, вас, блядь, всех зомбирует. Давайте выносите нахер Путина вместе с этим 5G. Путин не будет ставить 5G. Я буду говорить, Путин все, сука, ставит. Делал и даже 5G не хочет поставить, потому что не на что и так далее. Понимаете? Я вот делал все то, что вредит Путину. Мне пофигу 5G. Абсолютно пофигу. Есть цель, главная цель, снести путинский режим. Падлу отправить в питерский трибунал вместе с его гадами. Вот это главное. Взять власть, а потом разбираться с прививками, с 5G. Нужно нам это, не нужно. блядь. Чипирование это, чипы Дейл там или, блять, и так далее. Потом мы разберемся, когда будем все знать, когда вскроем все архивы, когда будет у нас все открыто, абсолютно. Пока надо прийти к этому. А чтобы прийти, надо победить. Поэтому все остальное нужно оставить. И вообще все свои суждения таким образом регламентировать, чтобы это было против Путина. Все. Никаких других суждений быть не должно. Если Путину выгодно 5G, значит нужно против 5G. Если ему не выгодно, значит за. Понимаете? Путин потребовал оказать помощь за Забайкалью в борьбе с коронавирусом. Ну, я, опять же, я и говорю не про 5G, я говорю про информу. Я понимаю, что э, продвинутая связь, это очень хорошо, это и очень выгодно. И это многие технические решения возможны в этом. Нет, я говорю про информу, которой можно пользоваться как мечом, и как щитом, и как чем угодно. Путин потребовал оказать помощь байкали в борьбе с коронавирусом. Вот молодец, то есть собрал всех опять, как я вот вас собираю, да, только это Путин, у которого есть огромное, огромное количество рычагов, есть финансовые средства. Он говорит, ну давайте вот так сделаем, там поможем Забайкале, помогай. <laughs> Глава государства. Он должен помогать, а он там сидит где-то в бункере и рассказывает о том, что кто-то -то, кому-то должен помочь. Путин подчеркнул важную роль Совета Безопасности Российской Федерации, созданной в сложное для страны время. Он стал одним из важнейших органов, обеспечивающих деятельность президента по формированию внутренней внешней и внешней военной политики. Его в области безопасности за прошлые годы сыграл действительно заметную роль в принятии многих серьезных, подчас стратегических решений. О чем вы говорите? О том, что член Совета Безопасности – это самый главный вредитель. То есть те люди, которые были членами Совета Безопасности, они должны быть как главные преступники, представлены в питерском трибунале. Когда режим падет, то есть наличие сказать, мандата члена Совета Безопасности – это уже место на скамье подсудимых в трибунале. стопроцентное. Вот о чем это говорит. Это я вам перевожу с путинского. Так как ты там, что сделаешь? Сидишь за кордоном и лясы точишь, мозги пудришь. А вы знаете, большую часть работы путинцы делают за меня. Вот сегодня тоже делают большую часть. Путин главный революционер. Так что наша задача только направлять, подсказывать и так далее. А когда все начнется, тогда не волнуйся, я приеду и все будет. Поверь мне. Только тебе это не понравится, я думаю. И думаю, сильно тебе это не понравится. Так. Вячеслав, по-моему, вы стали больше влиять на Россию, чем вы не сейчас. Ну, естественно, мы же на равных теперь. Он блогер, и я блогер. Только блогер должен быть популярным и умным. Да? А если он еще может... Будущее, так сказать, смоделировать То это вообще прекрасно да? не, не важно Количество людей, которые смотрят Важно их качество Как они влияют на это будущее Так что как Андрей Дубовицкий интересуется моей личной жизнью, как поживаете, на что живете, чем владеете, на что жалуете. Вы в доктор, что ли, Андрей Дубовицкий, на что жалуюсь? На вас жалуются, идиотские вопросы задаете. О а своей личной жизни, ну как э, прекрасно себя чувствую, я надеюсь, и жена мной довольна. Как поживаете? Хорошо поживаете. На что живете? На то, вот, что люди присылают. Вы ничего не шлют. Чем владеете? Ну, как чем владею? Собой владею, семьей своей владею. Больше ничем не владею. Есть у нас на семью одна машина, надеюсь, скоро еще мы купим студию на колесах и больше нет ничего. И в общем-то я сильно из-за этого не переживаю Потому что я как в жизни вообще Из-за имущества никогда Из-за собственности, из-за денег не переживал А вы почему переживаете за меня Я не могу понять Если я сам за себя не переживаю Так что я вас даже банить не буду Я понимаю, что вы тролль Ну, посмотрим, как еще Напишите вопросы, интересно Судя по тому, что вы спросили Вы не умный да, а неумные люди иногда бывают очень веселыми Да, Они иногда провоцируют на очень хорошие ответы и так далее но Поэтому если вы вдруг окажетесь скучным, я вас забаню Если вы будете просто неумным, но веселым, то будем разговаривать Хотя я предпочитаю разговаривать с веселыми умными Котов обидел, почему котов обидел, кто котов обидел? Uh... Вячеслав, это у Суркова псевдоним Дубовицкий. Ну, навряд ли бы Сурков мне сюда написал. Он-то умный, Сурков. Конечно, он мерзковатый. Вот эту вот манера педеристически курить меня вызывает самое большое отвращение. Такой, вот, блин, хочется баба выписать сразу. Да, вот это вот прям очень омерзительно. Ну, такой, ну, педик такой классический и вот с завышенным вот этим самым, а, как, как это Шабану написали, опять забыл я. Ну, короче, с завышенной самооценкой. Вот Сурков реально с завышенной самооценкой педик. Вот это прям большими буквами на лбу написано. Так. У Суркова, Натан Дубовицкий псевдоним. Я даже не знал. Видите, как-то мне он не интересен. Чтобы знать, какой он там псевдоним. Нахер мне нужен. А... И жители Саратской области столкнулись с проблемой получения выплат на детей от 3 до 7 лет. То есть им сказали, этим жителям, что те, кто получил... А эти Материнский капитал Они идут нахер Им не выплатят это пособие Представляете какая прелесть То есть и здесь кинули И здесь обманули С этой смешной суммой Вообще просто Жесть Слава никого не баньте, Все должны иметь право голоса Даже дебил Право голоса это одно А оскорблять никто не имеет права даже дебилы не имеют права оскорблять Поэтому я и, и быть скучными тоже не имею права Поэтому У меня дом, я не хочу скучных людей Поверьте мне как -то. Весело с веселым Такие вот дела Чувство собственной важности. Ну Вообще, вы знаете вот по поводу чувства собственной важности. А каждый человек очень важен для себя. Гораздо важнее, чем все остальные окружающие. Поэтому, как эти психиатры, такие вещи должны прекрасно знать. Ну Как же человек не важен для себя? Он, он считает себя э, какой-то букашкой. Если он считает себя каким-то там букашкой, то тогда это и не человек вовсе говно. Понимаете? Человек должен считать себя человеком. Помните, как Сатин говорил? Ну, говорил Горький да, от имени Сатина. Человек, это великолепно. Это звучит горно. Ничего не подписываешь. Человек, это великолепно. Не жалеть человека надо, не унижать его своей жалости, уважать его надо. Человек, это великолепно. Это звучит. Вячеслав, почему вы за границей не ловите этих провластных шлюх и не пьете их? Ну, потому что я за границей. Наши разборки, зачем здесь за границей нужны? Но Это наши разборки, они не нужны за границей. Понимаете? То есть надо взять власть в России, разбираться. А так кого-то там ездить, ловить нахер они не нужны. У меня что, ух ты, 55-40 теперь мой номер. Вот это выросло количество экстремистов и террористов. Только недавно 54, там 95, да, и сейчас 55-40. На 45 человек за месяц. И это, это только я в середине списка, а там еще, наверное, то есть человек на 90-100 вырос список. Представляете, как э, путинцы там этих террористов штампуют. Угу. Мишустин распорядился выборочно Установить работу больниц в обычном режиме. Слава богу, да того вот два с лишним месяца прошло, теперь хоть лечить кого-то начнут, того, кто еще не помер. Вячеслав, а еще эти пидорки выдают короткие воротники, рубашка с огромными узлами. Галстук, такая мерзость. Ну да, это этот, э, так сказать, я, я его не знал, как зовут этот вот. Соловьев, так, Киселев, Киселев. Да, я его тогда, еще в 2014 году, я его увидел, я его пидорковатый называл. Пидорковатый, с таким галстуком, блядь, ужасным. Да, вот эти галстуки. Я галстуки не нашел очень не люблю галских, хотя умею завязывать их там каким невероятным количеством способов, но штук 5 знаю точно, а если еще подумать, еще могу вспомнить больше. Это как с установкой э -э пулемета на станок, наверное, заставил станок и пулемет. Ну и мне один. они говорят, та сержант, а покажите, вот, как устанавливать. Я говорю, нет вопросов, давай, смотри. А что-то не было записи, там? я имею в виду в этой в сержантской книжке по поводу обучения. Там, ну, начальник чудил, он же давал, что делать. И вот одно и то же, одно и то же. Пулеметный станок не знает, боец ему ну, нифига. Вот это упущение. Ну, давай ставить. Вот так можно ставить, вот так можно, вот так, вот так. Ну, сколько я не, я не помню, сколько там количества вариантов, 12, что ли, там, не помню, врать не буду. Поставил все. Говорю, все, запомнил, боец, да. Ну, и, ну там, какие-то еще. И, и, и я решил, что надо проводить занятия. И как кто-то там приезжает из отряда, то... какие занятия, установка -ка, вот, установку пулеметов на станок, офицер, говорит, и сколько вариантов, ну я там называю цифры, я их брать не буду, не помню, он говорит, да ты что, вот наставление там написано, вот такое количество, я смотрю там на три, что ли, на два варианта меньше, чем я, я, говорю, я не знаю, кто писал наставление, он говорит, ну, Покажи тогда, я им показываю. Он голову зачитал, голову, действительно, в наставлении написано вот так. Я говорю, ну я наставление не читал, я как-то наитию сам все. Вот такие вот дела. К чему я это рассказал? Что-то хотел ведь, старый стал, забываю уже. Слава, а ведь ты можешь реально засудить домашних наших предателей. Как же я их засужу против их еврейских адвокатов, на которых они денег выдадут, да, там 400 миллионов Франции налогов не доплатил Керимов, да, деньги в чемоданах возили, 8 миллиардов, что ли, привезли, да, все. Все выяснил, прокурор НИЦ привлек к ответственности. 60 миллионов отдали официально в казну и все. И нормальный, свободный человек. Так что с них засудить мы только сможем тогда, когда у нас в руках государство будет. А сейчас пока нет. Слава, пей таблетки от склероза. А зачем? Они, вы думаете, помогают, что ли? У нас был один наш сумасшедший соратник, ну, слава богу, потом он отлетел, сжег весь мозг в юные годы наркотиками, и периодически все забывал. И вот мы уже так у нас привыспили таблетки какие-то купили там, чтобы что-то там дали. Выпей таблеточку. Он там что-то говорит, говорит какую-то херню. Слышь, выпей таблеточку чтобы там немного просветлилось. Такие вот дела. Еврейский адвокат написал. Я в лучшем смысле этого слова. Я вкладываю в это э, идею профессионализма и возможности решить любой вопрос в судах. Да? Когда я говорю, Еврейские адвокаты, это значит известные, очень известные, дорогие адвокаты, которые решают массу вопросов. Да? как он этому в Испании, как его. Ну, Галыш, всегда деньги. Гусинскому, да. Ну, он же не, не, не просто просил политического убежища в Испании. Нет. Он в суде решил вопрос, что он потом и к тех сефардов, которых еще Турквимада выгнал, да. То есть это, соответственно, Какой год? Вот 1491, да? Погуглите. 92 это открытие Америки, а 91 ну, в смысле, в 91 начали, а в 95 закончили. Смотрите, так? А то я сейчас наговорю. Так вот. Он доказал, что он потомок и что Испания очень плохо поступила с ними, и все, ему там даже что-то компенсирует сейчас. Можете себе представить. Вот что значит еврейский адвокат. Попробуй, докажи. С какими-то другими адвокатами. Вячеслав, вы грамотный человек, возвращайтесь в Саратов. Я с удовольствием вернусь в Саратов, но вначале мне надо победить в России, понимаете. Потому что если я не смогу победить в России, то в Саратов я никогда не вернусь. Я на Колыму уеду там или еще куда-нибудь, на тот свет. Потому что вам же написали, что я на сегодняшний день в списке действующих террористов за номером 55-40. Поэтому. А вы вино пьете, во Франции иногда пью, да. То есть в России я никогда вино не пил. Да, вообще алкоголь не употреблял. Не любил ни алкоголь. По многим причинам. Две главные причины. Первая не сделала привычка, и вторая я ее не буду озвучивать. А вот здесь одна из причин отпала, да, и, кроме всего прочего, захотелось м -м, попробовать м -м, то, что так хвалят. Да, Я никогда в жизни м -м, не любил алкоголь. Да. Ну и сейчас-то я, кстати, равнодушен. Ну так, нет-нет, попробую чуть шампанского какого нибудь хорошего попробовать. Ну. Хорошего относительно да? для России это супер упер там, для Франции обычно обычно, для России супер упер И все. Попробую там бокал шампанского. Или там глоток вина. Ну, шампанское я могу бокал выпить, а вот вина нет, бокал не оселяю. Чуть меньше. Ну и, конечно, нечестно. Так, и Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России улучшается, да, выявлено 8831, а если посмотреть вот эта кривая вот такая вот, то чем она улучшается, он все время, уже последнюю неделю талдычит, что она улучшается, она не сместна на самом деле, то есть он диаграмм что ли этих не видел, странный товарищ, ну может быть ему хочется. Может хочется И Под Москвой погружаются Пишут под воду Очень много утонуло Всего 25 автомобилей Там вот видео на лодках плавают И такое говорят В регионе такого не было 50 лет А вы знаете я помню В детстве Жил я в Долгопрудном под Я вот такой поток помню один когда там чуть ли не до какой, мы на заборах плавали, куски заборов и плавали там с палками, это я прям очень хорошо запомнил, потом я это когда приехал в Саратов, привнес это, ну там тоже на заборах плавали, вот. очень мне это понравилось в Москве делать. Путин поверучил завершить газификацию. То есть, вот он выступает и ватником скажет. Видите, как здорово газифицировать Путин приказал к 24 и 30 году поэтапно. Поэтапно к 24 газифицировать, а потом еще раз газифицировать к 30. Вообще, очень смешно все это, но на самом деле грустно. То есть, Россия, которая является первым добытчиком газа, Имеет внутренней газификации 66%. 66% объектов и ну, особенно жилья. Жилья 66% газифицирован То есть это фактически две трети. Одна треть не газифицирована. Путин обещает газифицировать. Почему? Потому что он такой хороший. Да нет, потому что газ нахер никому не нужен. И теперь газ будут продавать в России по очень серьезной цене. Чтобы за счет вот этих бедолаг жить как-то Путину. Чтобы роскошь свою, алинок всяких содержать и прочее. То есть за счет вот этого вот сбора средств. Сейчас будут газифицировать и брать бабки с людей. Да? Ну и так за газ берут. Вот, а, а, а, Посмотрите, какую судьбу Путин россиянам предложил. То есть он, он нам сказал, только недавно выступал по поводу новых технологий. Какая нахер новая технология? Газификация. Почему он народ э -э, засовывает в газификацию? Да потому что не хочет он никаких новых технологий. Денег он хочет. Хочет, чтобы народ платил за газ. За тот газ, который принадлежит этому народу. Понимаете? Вот за что он хочет получать деньги. То есть ни за что это падло хочет получать. Он ни, ни, ни в какое будущее никуда нас не пустит. Никогда. Пока эта тварь жива, Россия так и останется в 20 веке. Она так и, не, и шагу не вступит в 21. Я это сказал еще на телевидении в 2006 году. Что Путин не пустил нас в 21 век. Что он украл у нас время. Самый главный вор. Я всегда говорю, самый страшный вор, это тот, который украл у тебя время. Пусть он там, вор, у тебя деньги украдет, собственность, все, что угодно. Это не страшно, это все можно восстановить. Время восстановить нельзя. Самый гнидор, который украл время и продолжает его воровать. Правительство поддержало введение, введение расстрочек должникам, ну понятно, поддержал, потому что чем эти должники будут платить. Представляете, Путин со всеми этими жлобами и козлами украли у нас деньги, потом нам же эти деньги дают в кредит, который у нас украли. А потом мы и не можем их платить, потому что все, когда-нибудь приходит конец да, возможности платить. Работы нет, доходов нет, ничего нет. Что им делать? Ну, они понимают, что это деньги крадные, что они их уже обернули миллион раз за счет процентов. Ну, можно дать какое-то послабление. Но понятно, что если а, людям дают в этом послабление, они будут требовать послабления во всем. И надо говорить людям экономические требования, надо давить, выдавливать, выдавливать. И они будут двигаться, никуда не денутся. А потом мы их сдвинем на край пропасти и сбросим. Только так, только таким путем. Кремль начнет отслеживать частные сделки россиян в интернете, ведь хочет денег этот сраный Кремль, очень хочет, поэтому те люди, которые что-то продают или покупают в интернете, они гипотетически им должны, и они хотят, чтобы им информацию, всякого, всякого рода агрегаторы товаров скидывали информацию, кто в России покупает и продает, чтобы еще ошкуривать этих людей. Эх и гады, вообще такое жлобье, и путинское жлобье это самое мерзкое вообще То есть от них только вред Вот обратите внимание, впервые в истории России И я это давным-давно сказал, причем сказал самый первый Потом всякие там умняшки типа Шимдоровича начали об этом говорить Я сказал впервые в истории России царь-вор Разные у нас цари были, были, были алкаши, были, блядь, убийцы там. Кого только не было, впервые царь-вор и вот впервые в истории России вся власть нацелена на совершение, только на совершение преступлений. Больше ничего не делают, только совершают преступления. Жуткие дела. Россиян начнут принудительно лечить от алкоголизма. О как! Ну, мы говорили, уже были какие-то посылы. Я так понимаю, что это один из вариантов людей... Загнать под лавку. Ну, а что? Повод, да, как определить, алкоголик, человек, не алкоголик, пьяница, не пьяница, при тех судах, которые сейчас, при тех судах, которые сейчас кого угодно. Он и граммы не бьет, могут отправить в ЛТП. Я помню, работал участком я э, постоянно подвергался нападкам там всех начальников, потому что принципиально никого в ЛТП не отправлял. Ну, не хотел с ну, никого загонять. Ну, бухает он и бухает. Отличное дело каждого спортсмена. Поэтому ЛТП не отправлял. И мой напарник Баранов Алексей Степанович и начальник мой, ну, то есть старший участковый Пояркин Владимир Ильич, они решили помочь мне в этом деле. Говорят, слышь, давай мы тебе поможем, а то у тебя нет указателей по ЛТП. Я говорю, ну вас нахер, не хочу я никого там отправлять. Они говорят, а мы тогда э, тебе дадим тех, которые хотят в ЛТП. Я говорю, такие есть. да. Ну тут пришла баба с мужиком, который безумно хотел в ЛТП, потому что он бухает. Она говорит, вот скотина бухает. Она его она работала на ГПЗ, и, и пусть он в ЛТП будет там при мне. Но там он под за колючей проволокой не забухает. Ну вот, его, но ну, это отдельный рассказ, там я документы подделал, вообще очень смешно было, потому что брать не хотели, там жуть какая-то. То есть совершил должностной подлог для того, чтобы человек по своему желанию уехал в ЛТП. Но запомнился мне другой товарищ, тоже он хотел в ЛТП. По многим причинам. И Юрка его звали. Я говорю, Юрка, да ты вроде не сильно пьешь. Он говорит, я хочу в ЛТП. Ну, очень важно. Ну, как не сильно пил. то Он, конечно, каждый день. Я его привожу к судье. А, к наркологу. Нарколог выписывает там какие-то бумажки. Начинает спрашивать его. И говорит, слышь, а мне, а я ему не дам направление. Я говорю, а как не до что. А он говорит, да он не алкаш, он пьяница. Я говорю, а какая разница? Он говорит, ну как, как, как, как в том фильме. Он говорит, пьяница хочет пьет, а хочет не пьет. А алкаш и хочет пьет, и не хочет все равно пьет. Он говорит, он не алкоголик. Я говорю, у него бытовое пьянство, вторая там какая-то степень. Я его не, не, не дам. Это Юрка на колени серьезно прям становится. Говорит, тетя, ему там, блядь, 50 Дайте мне, я хочу в МТП. Ну, она прослезилась, написала. Я его потащил в суд. Прихожу в суд. Там полу судья, она меня хорошо знала Я у нее на практике был Она говорит, Слава, я говорит, при всем уважении Я говорит, его не осужу Я говорю, как не осужил? Она говорит, ну вот, посмотри документы какие Я говорю, ну давай Это, это, это Я говорю, что не хватает, -то? скажи, найдем Она говорит, не хватает правды Вот я это очень хорошо запомнил Я говорю, а в чем правда-то? Она говорит, ну он же не алкоголик я говорю, ну как же, ну, он тебе это написал. Он говорит, да ладно, чё, я сто лет тут работаю, что она мне там написала. Я что, не вижу своими глазами, он же не алкаш. Зачем он хочет в ЛТП? Ты, говорит, поработал с ним, ты узнал, может он преступление совершил. Тут Юрка тоже в ноги, да никого преступления не совершал, простите, там туда-сюда. Ну и как бы объяснил свое такое состояние, что лучше хочет изменить образ жизни образ жизни ведет его гибели как и не только по причине там пьянство ну, каким-то морально-нравственного прочее прочее прочее и тоже вот вдвоем убедили судью и она под давлением там отправил вот представьте что будет сейчас Человек не пьет, не курит ничего и уедет туда только так, потому что там выходит с плакатом и что-то там выпендривается. Да? Сразу сказать, что он где-то поймает, потому что он кружку пива выпил. Блять, от нее там запах алкоголя и все. И отправится в ЛТП. Так что я вам правду рассказываю. Я ничего, ничего не, не придумываю. Вот то, что он рассказал по поводу ЛТП и так далее. Так и было. Вот не пьет это вода. Ну этого, да, это вода, кипяченая. Вкусная. Вячеслав Вовранцев, есть свобода личности, свобода слова, конечно, есть. По максимуму. а как же? Личная свобода тут ну, максимальная. Да и свобода слова говорит, что хочешь, кто тебе что делает. Там вон, люди промакроны такое говорят, что туши свет. И в суд их не подтащишь. Так что. России так как принудительно от алкоголизма, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал не верить в чипизацию и отверг слухи о установке 5G. Значит, нужно эти слухи усиливать и, и верить в чипизацию обязательно для того, чтобы раскачивать ситуацию. Суд освободил петербургских полицейских осужденных за пытки задержанных сигаретами и кипятком. Видите, какая прелесть. То есть, это... Не считается уже преступлением Истязания людей С целью э, добычи Каких-то недопустимых доказательств С целью оговора себя И э, других людей То есть Ну я не знаю даже как это комментировать Это мерзость Которая на государственном уровне Которая э, овладела Этим государством То есть это как парша какая-то. прогнило все. Как ржавчина. Поэтому это можно только сносить целиком. Все это антиконституционное государство. Нужно убирать. Вычищать. Это место еще потереть. Очень здорово. И строить новое. Да, мы стоим за необходимость государства. К сожалению. Да. Я ненавижу государство. Но стою за его необходимость. Потому что пока... На этом этапе развития человечества никто не придумал, как в окружении других государств жить, не будучи государством. Поэтому придется делать то, что мне не нравится. Но вот больше всего мне не нравятся вот такие государства, в которых не действует закон никакой вообще. Ни естественный закон, ни человеческий закон. А действует нечто другое, как какое-то зло, такое абсолютное зло действует в таких государствах. И такие государства являются абсолютным злом, а поэтому должны быть уничтожены. Вот. Малышева нарушила масочный режим, честно говоря, меня вообще не интересует. Малышева и нарушала она масочный режим, это не Нефтепровод прорвало в Фермском крае. Ну, классика. Каждый день такие новости. Чего Путин-то там не злится, не орет. Последние там волосы на себя не выдирать. Я, кстати, недавно совсем читал Путину, подскажите, пожалуйста. Я читал там различные записки древних врачей, да, вот, как я одного крензи Кренделя очень нехорошего. Да? Я сказал, что этот человек никогда в жизни ничего не писал. А, а этому человеку, ну, в смысле которого я рассказывал а, о том, что хочу книгу про данного человека написать. И давно бы написал, если бы был врачом. Да, вот, и я представляю какой когнитивный диссонанс. Я знаю, что этот падал слушает все мои и да. И я так его приколол. Кстати, он, он знает информацию. Он от Мальцева эту информацию получил. А мальц отрицает. Представляете, что там в башке? Вот, кстати, вариант боевой магии. Если вы спрашиваете, что такое боевая магия. Вот это одна, один из э, вариантов э, привнести когнитивный диссонанс. То есть источник информации таким образом замазать, что человек не мог понять, откуда он получил эту информацию. Это очень интересная вещь. Так вот. Передайте плешевому, да, я читал тут одного врача древнего, он пишет, что от плеши очень хорошо помогает фига, фига. но ну, имеется ввиду не от фига, хотя Путину, наверное, от плеши именно этого помогла, а имеется ввиду инжир, инжир помогает от плеши, так что плешевому надо лечить инжиром. Появилось фото пробившего стену в московском метро поезда, прям как эта знаменитая французская открытка. Помните, там как паровоз вылетел на вокзале и в киоск упал и убил женщину, киоскер, которая чем -то торговала. Знаменитая эта фотография конца 19-го, начала XX века. Кабардин в Алкарии спасли девушку без джампера, но ну, ту, которая с гор на парашюте прыгает, она провисела на скале почти сутки. Ну и повезло, что она провисела на скале. Было хуже, если бы она сорвалась с этой скалы раньше, чем ее спасли. Так что, кому-то бывает везет. Так... Слава прививки вакцины делать будешь или ты против, что думаешь обо всем этом? Я против всего этого говна. Ну, надо больше информации, нужно понять вообще, о чем идет речь и как это использовать в нашу пользу, чтобы свалить Путина. То есть я, безусловно, считаю, что в России надо кричать, что это Чипа в Башку ватником хотят вставить и устраивать по этому поводу рок-н-ролл такой, что там вообще не забалуешься. Вот, если это будет, это будет очень хорошо. Вотники тоже окажутся э, в наших окопах и тоже силами Путина. Он их туда вталкивает. Они не хотят в наши окопы. Они гнушаются. Они говорят, это там гейропа, блин. А он их туда вталкивает. Красота. Вячеслав, Бог отрицает государство, в Библии все это написано подробно, как жить без государства, очень жаль наблюдать неведение. Ну, Иван, Иванов, я скажу, а вы уверены, что Библию Бог написал? Я, честно говоря, не уверен. Если, допустим, мусульмане считают, что э, Аллах э, водил рукой, Мохаммеда, потому что он был неграмотный, то, как вы понимаете, ни евреи, ни христиане не считают, что Библию написал Бог или водил чью-то руку. Это первое. Поэтому нельзя говорить о Боге и ссылаться на Библию. Да? Это разные источники. И когда мы говорим о государстве, мы говорим о сегодняшнем дне. Есть исторические закономерности развития общества. Когда-то не было государства. Ну, Наверное, тогда и пытались написать первую Библию, когда еще не было государства. Да? А может быть, и уже было. Да? Наверное, все-таки писанное слово пришло уже с появлением наверное, государства. Или, по крайней мере, зачаточной его формы. И также мы понимаем, что в будущем государства не будет. Но до этого будущего надо дожить. А пока есть такое количество государств вокруг, вам не дадут дожить без государства. Вам нужно государство для того, чтобы защищаться. То есть, та злая собака, которую нужно держать на цепи. Которая имеет аппарат определенный. Да? Силовой аппарат. Прежде всего, армию. Кто вам даст без армии дожить до будущих времен? Конечно, никто. Если бы это была Маленькая страна Монако, да, там можно жить, жить без армии, надеясь на армию Франции. Да. Мы можем, конечно, допустим, вступить в НАТО да, и надеяться на армию НАТО, но нам все равно придется иметь свою армию, потому что без армии в НАТО не возьмут. Ну и так далее. И многие другие вещи, которые сейчас смысла нет объяснять, но которые совершенно очевидны. Мальцы, как думаешь, родственники у афроамериканцев афроамерикан смог? получить мы здесь вот, 10, -10 миллион долларов, да, больше. Я думаю, что двадцаточка – это минимум. Там обычно такие цены. В Красноярском крае могильщик умер во время похорон. То есть какого-то человека хоронили, могильщик отошел в сторону, взял и умер. Вот такая вот. Тридцать лет, кстати, могильщику, который умер... Суровая такая действительность, такие моменты. Вот вы знаете, какой-то гротеск, какой-то фантосмагорий, какой-то зазеркаль. Могильщики умирают на похоронах, там какие-то Деды Морозы помирают на детских утренниках. Дед какой-то творится вообще. Значит, но ну, позже Библия написана уже при государстве. Когда Библия написана, кто ее знает, вы же определенный вариант Библии рассматриваете. Да? Библия написана была в Африке, да? когда евреи взяли, посадили под замок да, и сказали, вот вам Танах и переводите его, пожалуйста, на а, соответствующий язык, да? на латынь с а, еврейским. И почему взяли многих? Потому что, чтобы сравнить, сказали, если где-то будет несовпадение, то есть и Кирбашка, евреи правильно перевели. Вот и все. Тогда и была Библия написана, а когда Танах был написан, ну, хрен я знаю. То есть нужно понимать, что это же не, не, не одновременно все было написано, может между этим столетие между разными главами между пяти книжками, может быть, между первой и пятой. Я не знаю, специалист никогда подробнейшим образом не изучал. Читать читал, подробнейшим образом не изучал. Поэтому я не знаю. Я думаю, у специалистов нет общего мнения, когда это написано. Россиенко задушил брата и валида пластиковую петлю. И каждый день вот такие вещи какие-то инвалиды, какие-то детишки, то есть те, кто не гибнут почему? потому что, ну иногда э, убивают родственники просто из сочувствия, из того, что, ну, из того, что жизнь жуткая, конечно. Убийц воров в законе жестоко избит в сизо, и вот следственный комитет считает, что на прогулку к нему специально садили киллера, который пытался его убить. Сейчас этот убийца воров в законе находится в коме. Но я думаю, что это сознательно сделано, потому что мог дать какие-то особенные показания. Это не, скорее всего, не месть. Это скорее всего попытка э -э, не дать возможность ему что-то слить какую-то информацию. Вячеслав, добрый вечер. Не отрицаешь ли ты возможность появление анархизма в России после народовластия? Спрашиваешь, как анархист тебя? Конечно, не, не то, что не отрицает. естественный путь. Вы понимаете, как только мы будем продвигать народовластие, будет огромное количество анархистов, которые будут поддерживать это. Потом на, на этапе народовластия никуда же они не рассосутся. Они все зададут вопрос, а что дальше? И нужна будет какая-то идеология. Анархия и идеология движения к анархии. Это очень, очень серьезная вещь. Да, действительно, так оно и будет. Люди должны видеть будущее, какое оно будет. Да, но это мы должны понимать, что это с нашей точки зрения будет вот так. Но мы должны будем еще один пережить и так. Еще одну общественно-экономическую формацию на пути к анархии. А это будет общественно-экономическая формация машин. И если мы видим верхом развития человеческого общества анархию, то мы не знаем, какой, какой верх уготовили машины. Уготовил искусственный интеллект. Может быть, совсем другое. Может быть, это как раз вариант кибертирании. Только тираном будет не человек, тираном будет искусственный интеллект. И нужно это очень... Сильно все продумать, очень сильно продумать, но с теми, кто сейчас стоит у власти вообще в мире, я уж не говорю про Россию во всем мире, продумать ничего невозможно, поскольку у в основном дегенерат. Ну так получилось. Да? Так что человечество катится, в общем-то, в жопу. Вячеслав, вы рассуждаете о Библии в повседневном пространстве, не учитывая многого. Ну, возможно, я многое не учитываю. Но сама Библия многого не учитывает. В языке кита-косатки 18 миллионов битов. А в языке Библии 6 миллионов битов. Всю Библию, если вы на биты переведете, на двоичные единицы информации всего 6 миллионов. А у Касатки 18. Поэтому, что тут говорит, Библия тоже не все учит. Так, житель башкирского села устроил стрельбу из-за девушки. Ну, нормально, всегда такое было. В Уфе задержали гражданин Китая передачи взятки сотрудников ФСБ. Я думаю, что сотрудник этот ФСБ очень, очень-очень хотел. Поставить галочку, да, то есть с деньгами, нами все нормально у этих ФСБшников, И они ломанули китайца, а может быть еще на большие деньги хотят его поставить, посмотрим. Так. Раскрыты подробности подготовки к испытаниям военной вакцины от коронавируса. Блядь, все эти шойги, все эти, вот вся эта шобла, что-то выдумывают какие-то военные вакцины. Такая мерзость. А. То есть, это вот для ваты вообще такая. риторика, такая специальная, чтобы слова такие военные вакцина. Военная такая в хаке одетая такая вакцина. Вот Названная стоимость тяжелых ударных беспилотников охотник 1 миллиард рублей очень хорошо. Кто-то денег наживет на этом. Я думаю, что этот охотник будет охотиться только на деньги, больше ни на что. Посольство России подтвердило поставку истребителей МиГ-29 в Сирию. Помните, две недели назад говорили, что никаких нет самолетов. А я говорил, что есть. И западные СМИ говорили. А теперь, видите, подтвердили. Говорят, есть. А Обратите внимание, МиГи-29 поставили в Сирию. А, это про Ливию спутал, да-да-да, извиняюсь. Ну и там, и там они есть. Про, про Ливию, говорим про Ливию. В Ливии есть МиГи-29, а турки поставили э, F 16 и вот сейчас мы увидим, наверное, бой F-16 с Мигом-29. Хотелось бы посмотреть. А еще, видите, Миги-29 поставили в Сирию для сирийской армии. Посмотрим, во что это выльется. Интересно. Думаю, что там российские ЧВКшники, всякие Вагнеры будут летать на этих Мигах-29. А рассказывать будут, что это сирийцы. Посмотрим, если кого-то из них собьют. И он начнет петь. То много интересного узнаем. Так, вот в Сирии обстреляли российские военные, обстреляли каких-то сирийцев, за что им начальник там выговор объявил. Очень хорошо, это правильный выговор. Так, Лавров призвал к прекращению огня в Ливии, ну да, и отправили еще туда дополнительных самолетиков и бомб. Прекратите огонь, ну давайте еще. Сделайте ему дополнительный клесер. Да, Лукашенко рассказал, значит, о том, что вот э, э, сцепкало, да, э, тот, кто хочет в выборах э, в качестве альтернативы выставляться, что он там по какой-то непонятной причине с парка высоких технологий был уволен. Ну, в общем, какие-то негативные вещи рассказывает э, про вот этого цепкала. Ну, с одной стороны... Не пристало президенту да, такими вещами заниматься. Но Лукашенко лайтовый диктатор. Поэтому, слава богу, что он говорит это, а не как Путин. Путин бы цекал бы, сел еще и, и на раннем этапе, и не успел бы ни в какие кандидаты в президенты выдвинуться, как уже сидел бы, как сделка. Поэтому надо отдать должное Лукашенко, что это самый лайтовый диктатор. Но все равно диктатор. Что-то я не пойму, разве не сегодня у Славы Днюха, не эту Славу. И сегодня у Навального Днюха. Слава 7 июня. Я, конечно же, должен был родиться 7 числа. Как же? Причем в воскресенье. И в этом году будет воскресенье. У меня день рождения. И тогда, когда я родился, тоже был, было воскресенье. Вячеслав, но ну, у евреев же нет до сих пор своего государства, и они до сих пор в России не Израиль создал Божий э совок с Европы, Израиль сегодня это жалкая породь на Царстве Божьем, а причем в Царстве Божие. Израиль вполне серьезное государство, вполне серьезное государство. Да, у евреев не было государства. И что э происходило? Они должны были выкручиваться всячески, куда-то внедряться фактически находиться в любой стране, как на войне, противопоставляя себя всему миру. Потому что весь этот этап, который они пережили почти две лет, этот этап ознаменован одним словом. Государство. Государственная власть. Поэтому ничего хорошего они не получили от того, что у них не было государства. Нет, может быть, они усилились как нация, я согласен, но... Я думаю, что у нас другой путь. У меня же нет цели усиливать русскую нацию. Зачем? Для этого должна быть идеология. Мы тогда должны быть богоизбранной нацией, написать свой талмуд станахам и прочее, прочее, прочее. Но это уже есть, это уже у евреев есть. Нам-то зачем повторять? Мы должны двигаться иначе. Я предпочитаю анархию, конечно, но до нее надо дойти. А чтобы дойти, надо сохранить идеологию. А чтобы сохранить идеологию, нужно получить в начале народовластия. Вячеслав, как вы считаете, будет революция? Революция уже идет, и я так считаю. Мы делаем уже эту революцию, и вас призываю поддержать. Так. Вот еще одна страна решила раздавать просто так деньги людям. Это Сингапур. Ну нормально. То есть Сингапур трудно обвинить там, власть Сингапура в коррупции, в злодеяниях против своего народа и так далее. То есть там нормальная власть человеческая с прицелом на будущее. С очень серьезным прицелом. И исходя из этого, в этот прицел... Они увидели, что Потребно раздавать деньги да, То есть вертолетные деньги Оказались очень важной Вехой В развитии экономики а Обратите внимание Почему это делают сейчас Потому что коронавирус Да, конечно Коронавирус имеет значение но Имеет значение то, что во всем мире Кризис И в этих условиях Страны, которые идут этим путем, получают преимущество перед странами, которые идут другим путем, каким-то иным. Понимаете? Так вот, пишут мне прочитать письмешка туда. Анонимный аноним пишет. Вячеслав, здравствуй, очень расстраивает нахваливание вами устаревших книг, написанных Марксом и всей коммунистической идеологией вы чуть ли не из эфира. В эфир называется данной чтение наукой. Хотя опытом многих государств, пытававшихся по канонам капитала и Ленина, построить социалистическое коммунистическое общество, видно, что, кроме крови, нищеты и так, далее, и так далее. То есть, ну, человек не читал Маркса, ему признается. И причем здесь Практика и теория Я говорю, что марксизм это наука А не практика Понимаете? Это большевики, маоисты И прочие-прочие Извратили марксизм Почему вы о марксизме Не имея никакого представления Судите по китайцам да, И коммунизме там По большевикам и прочее Какая, какая связь? Между, например, наукой диалектика и, и маоизмом. Какая связь? О чем речь вообще? Так что к надо относиться как к науке, а не как к практике. Марксизм, конечно, это стройная теория. Весьма стройная, которая объясняет этапы развития человеческого общества. И при помощи этого мы можем видеть, как общество будет развиваться дальше. Вполне реально. Ведь я еще не ошибся. Да. И, вы знаете, я вам лично скажу, вот, э, без обиды, но это, я, знаете, я думаю, что это должно стать цитатой сегодняшнего дня. Так вот, отрицание непонятного есть худшее проявление невежества. Еще раз, отрицание непонятного есть худшее проявление невежества. Не проще ли взять, прочитать, посмотреть... И я вас уверяю, там ничего этого нет. Это так же точно, как в советский период и определенные богоборцы писали про молот ведь Малиус Малификар. То есть там рассказывали какие-то ужасы про эту книгу, как там ведь надо топить, там учить и так далее. Там нет ничего этого подобного. Так же и здесь, понимаете? То есть... Вы думаете, Маркс его списал, как над гулаги, что ли, строить? Нет, он этого не писал. И многие формулы Маркса реальны, что такое капитал. Да, формула капитал, та, капитал, товар, деньги, товар. это так, Это так? Или, допустим, Энгельс обратил внимание, что с изменением общественно-экономической формации меняется семья. Это так, это так. Я поверил Энгельсу, поэтому я говорю, сейчас меняется общественно-экономическая формация, сменится семья. И пытаюсь уже представить, какая она будет, эта семья. Что-то про роботов там говорю и так далее, и так далее. Понимаете? Вот о чем речь. Маркс говорил, что с изменением средств производства и с изменением производительных сил то есть средств производства это железо которым мы что-то делаем да? производительные силы это то самое те самые средства производства и люди которые на них трудятся то есть имеют определенные навыки. Так вот, с, с изменением производительных сил изменится изменяется производственное, изменяются производственные отношения. Что такое производственные отношения? Это отношения, э, связанные с производством, э, там, потреблением, переработкой, продажей, там, т, т, т, т, т, товаров. Вот все, что вокруг этого, да, это производственные отношения. Когда меняются производительные силы и меняются производственные отношения, наступает новая общественно-экономическая формация. Пожалуйста, вот вы можете это лицезреть сейчас. Маркс даже и не знал о том, что будет информационный мир. Новая общественно-экономическая формация. Но, исходя из этого, предугадал из вот, э, того, что марксизм – наука. Так что, зачем? Вы понимаете ситуацию, какая? Вот вы мне пишете, что там молодежь будет не со мной, потому что они там ненавидят коммунизм и так далее. Я вам знаете что отвечу? Коммунизму это вообще никакого отношения не имеет. Коммунизм будет тогда, когда будет анархия на самом верхнем этапе развития человечества. И я не испугался и не отказался от истины тогда, когда от меня это требовали сильные миры всего, чтобы я отказывался от истины. Ну, что же вы думаете, я откажусь от истины в угоду толпе, что них нибудь вот вас толпа там, молодежь не поддержит. Ну, что ж, ну, значит, не поддержит. но я-то должен истину говорить, я должен говорить правду, а не то, что... Это я могу временно какие-то вещи делать, там, ну, про 5G что-то рассказывать про эти... И то уже заранее говорю, что я просто прикалываюсь, да, про эти Чипы Дейлы, там, про прививки... Это я могу себе позволить, но с такими вещами я не могу так играть, поверьте. Так что тут есть два варианта. Первый вариант, вы почитаете и согласитесь со мной. Второй вариант, вы можете не читать, но тоже согласитесь. Третьего, собственно, не дано, понимаете. Так, и вот мне пишет какой-то черт, Нияс Валиуллин. Лиулин, да. Знаешь, ты любишь острые вопросы. А значит, ты любишь острые вопросы? Любишь с мягким знаком отписать, не яс. А, ну, ты обосрешься ответить на мой вопрос? Ты гомосек. Значит, я, во-первых, не гомосек, это первое, да. И все мое время, все мое время, к счастью, да. К сожалению, сейчас я не знаю. Но я думаю для себя, к сожалению. Уходил на баб Все мое время уходило на бабы. И на бужиков у меня времени не оставалось. Поэтому я как никогда не интересовался мужиками. Поэтому я тебе не я советую любовников тебе искать в другом месте. Здесь ты навряд ли их себе найдешь. Потому что такой вопрос может только латентный пидорас задать. А ты гомосерк? Нет, это ты, Домасяк. Вячеслав, как считаете, Бондаренко Николай может стать президентом? Любой может стать президентом. Любой, у кого есть стремление к этому и реальные как бы, силы внутренние, ну и поддержка. Просто нужно понимать, а что дальше? Это сама цель стать кем-то, чтобы кто-то стал президентом или кого-то поставить президентом. Наверное, дальше нужна какая-то программа, и эта программа нужна раньше, чем человек станет президентом. Да? Нужно понять, что он будет делать. Я, колю, знаю Бондаренко, но если вы спросите, что он будет делать, я не знаю. Я не знаю, что он будет делать. Я знаю, что я буду делать. Я даже знаю, что Навальный будет делать. Да? Я не знаю, что он будет делать. Вот в чем дело. Так. Слава привет. Я от Навального. Привет Навальному. Передали от меня. Это очень хорошо. Так. Спасибо, что смотрите Большое спасибо Сейчас я прочитаю донаты. напоминаю, что вы смотрите э, Канал Народовластия, программу Плохие новости, напоминаю, что У меня прямой эфир, под видео есть Первая строчка для Спонсоров, есть Вторая строчка э, Для э, Волонтеров для тех, кто оказывает нам помощь в информационном мире те, кто работает на местах и это очень важно сейчас это, это главное на сегодняшний день так что-то я не то открыл а донат надо донат было открыть а я что-то открыл не то совсем Филкон а -а -а. или Фалькон? Учись же быстрее летучее время. Тяжко под новой броней мне стало. Смерть, как приедем, поддержит не стремя. Слезу и издерну, с лица я забрала. Да. Нам было так слезть, сдернуть с лица забрала где-нибудь в Москве. Сосед сегодня спасибо, Фалькон. Сегодня погиб Хамер э, Марвин Джон. Вот достойнейший пример борьбы одиночки с беспределом власти и корпорации. При этом не погиб ни один человек красивый со смыслом, реальный герой Википедия и Ютуб вам помощь. Ну, я приблизительно знаю, о ком вы говорите. Вы говорите о том парне, который зашил э, трактор, бульдозер в э, металл и поехал давить полицейский участок, поскольку они там как незаконно как-то у него забрали землю, он защищал свои права. Да, я считаю, это достойный пример. И если я не ошибаюсь, если я говорю про того человека, я думаю, что я не ошибаюсь. Все-таки память меня подводит, но не всегда. Ненавижу имя Гарик. Здравствуй, дядя Слава. Прошу принять чуть-чуть от путинских щедрот на детей. Спасибо. спасибо Джо Армстронг. Добрый вечер. Зачем СССР цепляться за эти достижения, мол, на Луну? Сели с девятой попытки США через месяц. Первые на Марс по пять штук слали сразу. Позже викинги у США. Так они годами работали. Троих без скафандров отправили на восходе. Один прикручивали шлюз для входа, а США это делали на новом джемине. Да, да, да. Ну, видите, торопились. Тогда была политика. Тогда нужно было успеть раньше. И первое, что сделали хорошего а, в этом... Хотя и это хорошо. Вы понимаете, конкуренция это всегда здорово. Из-за чего бы это не происходило, но это конкуренция а, в космосе была. Но первое, то что дало надежду, я как сейчас помню, я уже достаточно большой был, мне было 11 лет, это был Союз Аполлон. Это действительно было красиво. И я счастлив, что я пережил тогда все эти мгновения, видел в прямом эфире, как летают, как приводняются. Это так было все красиво, это был новый мир какой-то. Вот тогда я ощутил новый мир, именно Союз Аполлона. И вот этот блок у отца у моего был необычный, это Союз Аполлона с квартирный Леонова. И у меня он долгие годы хранился э, от сигарет, вот такой блок с картиной. Поэтому я думаю, что все было здорово. Вот то, что сейчас все через жопу. А тогда все шло к э, умной развязке. Но развязка получилась глупая. Потому что ведь золотой век достался не тому диктатору, не тому человеку, не по сеньке шапка. Ублюдку достался золотой век. Не королю солнца. И не Екатерине Великой, а Владимиру Мелкому. Бордюра Собянина. Илон Маск запасся попкорном Ждет от фараона Ботокса. Первого новых увлекательных мультфильмов. Про аналогов с ракеты Бродящий большой театр по маршруту. Невосюки Альфа Центавра. Вы знаете, я вообще удивлен, почему Илон Маск, ну, его, наверное, задели. Задели дважды, когда отказали ему в работе с Роскосмосом в начале 2000-х. Да? И потом, когда про батут Рогозин сказал, Маск об этом узнал, он все-таки человек из информационного мира. Ну, вообще, я бы на его месте вообще не отреагировал. Я бы смотрел на них как на пустое место А они есть пустое место В сравнении с империей Маска Россия с Путиным Как государство Это пустое место Андрей На мелкие расходы спасибо Перс, здоровье и силы На лимонад, мороженое, тот шампанское Удачи, спасибо большое Так что Шампанское Возьмем Возьмем шампанское и лимонад, и торт. Так что, специально э, вот, уложимся в эту сумму. Лимонад, мороженое, торт, шампанское. Да, хорошо. Спасибо. Хер Пауль, доброго. Э, так что потом не спрашивайте, на какие деньги э, я купил шампанское. Я намерен тогда купить какое-нибудь хорошее. Лоран Пелье, например. Помните, как в, в, в частный детектив, когда э, говорит, у вас есть шампанское, помните последние кадры, когда он берет этого злодея. Вот, кстати, частный детектив по-французски переводится как э, другое название у этого фильма альпинист. Альпинисты а альпинист это сленг, это имеется в виду э, стукач. Никакой несчастный И вот там Спрашивает какой у вас есть шампанское? Этот Жильбер ему говорит У нас есть шампанское всех сортов Какой бы вы мне предложили? Хочу порекомендовать Великий век Ларана Перье Так что Насчет Великого века Mm -hmm. Не знаю, тут не хватит. <laughs> И я, наверное, не буду экспериментировать. А Лоран Перьев вполне вполне mm -hmm. может. обычный. Хер Пауль. Доброго, Вячеслав. Каково ваше мнение по поводу Джорджа Сороса и его деятельности в Восточной Европе и его против? Я считаю вопрос важным сейчас и для зрителей из Украины, так как замечаю, что влиятельные спикеры там предпочитают поматковить насчет деятельности агентов ПУ, но зато изобличают Сороса. А вы знаете, Сорос авантюрист, конечно, по жизни. И, конечно, спекулянт по жизни. Барыга. Человек, который огромное количество, я так понимаю, слухов распространяет вокруг себя. Для чего? Потому что ну, это его капитал, это его багаж. Он, его не защищает никакое государство. Да, показывает два часа прошу прощения. Но я читаю эту вещь, да, Ладно. Так что Сорос... Мне Сорос симпатичен. Как личность, которая пытается как-то преодолеть силу неких государств, как, которые борется с конкретными государствами. Может быть, за свои деньги, может быть, за свои интересы, может быть, просто из любопытства. А как это получится? Ну, ему стоит позавидовать Соросу. И я не думаю, что такие люди это плохо. Таких людей должно быть больше. Вадим Вячеслав, приветствую ваш сторонник, практически с основания подготовки уехал в Латвию, пошел в четвертый год среди... 98-99% русских пропутинских, про совковые настроения огромное, Кричат, сдадим Латвии, если что, то сразу здесь уже не раз и не два даже дрался. Ваш прогноз об Балтии, Латвии, где здесь соратники. Но я знаю, что соратники там есть, и соратников очень много, хотя и огромное количество тех, у кого пропутинские настроения. Все изменится, как только рухнет режим Путина. Вы же понимаете, что про путинских настроений там не будет, как только будет уничтожен режим Путина. Почему? Потому что русские, которые живут в Латвии, имеют иллюзорные представления о путинщине. Они думают, что и путинщина это очень хорошо. Что в этом хорошего, пояснить они не могут. Да? Ну, понятно, что если люди, которые живут в Штатах, рассказывают о том, что Путин это хорошо, да, русские люди... Что взять о тех, кто живет в Латвии. И можно только посочувствовать, что у них такие мозги. Мировое правительство, слава извини, что мало, все украл карлик. Хорошо, что еще масонская ложь 100 рублей добавил. Спасибо. Мировое правительство, очень хорошо. Доброго здоровья Так, и... Владимир Михайлов, на победу с наступающим счастьем, здоровья и скорейшей победы. Да, мы скоро возьмем э, этот э, студию на колесах. Я забыл, напишите мне везде, напишите, что какую первую мелодию я обещал там поставить, я уж забыл, какую-то российскую группу. Я говорю, я не против, а, а забыл, поэтому вы напишите. Спасибо, Владимир Михайлов. Пасечник. Предлагаю рассмотреть варианты индульгенции для силовиков, перешедших на сторону народа. Некий знак, который отметит некоторых силовиков и не позволит их люстрировать. Который можно предъявить в любой момент. Я думал, таким знаком станут ревкоины. Но да, с ревкоинами конечно есть определенные проблемы. Сейчас занимается у нас один программист. Поскольку я говорю, чтобы передать возможность а расфасовать все это, значит нужно передать данные человеку людей, которые непосредственно в этом участвовали, а это опасно на нынешнем этапе это очень опасно, потому что в основном это бойцы реальные бойцы против системы, поэтому лучше не давать никакие данные чем спалить, не дай бог Роман, Вячеслав, а по поводу знака, ну, когда все начнется, там пусть галочку рисует себе и все нормально. Я думаю, и переходит на сторону восставшего народа. Роман, Вячеслав, по поводу надписи, предлагаю простить текст до простого. Накол, да, можно в одно слово. Все понятно и особо не придерешься. Спасибо за работу, отлично, вот, Роман, молодец. накол, да, Накал, очень хорошо, можно вообще в одно слово. Точно. Владимир, будьте здоровы. Это уже вчерашний. Спасибо. Огромное спасибо. Так. Напоминаю, что вы смотрите канал Народовластия, программ Плохие новости. Напоминаю, что вот студию на колесах возьмем на днях. Сейчас прочитают донаты. Студии на колесах 285 рублей. Прислали за все сзади, я так понимаю, а нет, слушайте, больше, или нет, да, да, 285 рублей. Ну, блин, с этим студию не возьмешь, конечно, но будем стараться. Татьяна Кувшинка на бронячок, чтобы на нем вернуться на роль, победителем. Очень бы хотелось именно, очень бы хотелось именно на этой машине приехать. Джо Армстронг, Дядя Слава, еще один к вам вопрос Как оцениваете ударный F-117 И правда, что подавляющее число Вылетов в Персидском заливе Именно они сделали Спасибо. Спасибо Но, я так понимаю Насчет Подавляющего числа вылетов Я не знаю Потому что там как бы есть э, Thunderbolt, да, который 10-й э, да, использовались и они так сказать основной самолет который э, является штурмовиком да? то есть если в России Су-25 то там все-таки это э, как раз э, Thunderbolt так что вообще авиационная техника Соединенных Штатов Достаточно продвинутая. Самое важное, что один самолет, ну тот же Тандербот я там назвал, да, он в различных вариациях используется. Да? То есть как через определенный промежуток времени авионика становится абсолютно другой. То есть вся электроника меняется, какие-то новые вещи делаются, может быть какие-то ставят старые ракеты, да, но совсем уже с другими мозгами. И то, что происходит сейчас э -э, в авиапромышленности США, э -э, ну, очень связано сильно, как, как мне кажется, потому что ну, определенная секретность очень связано сильно с беспилотниками и ави авиация в том числе вертолет, самолеты учатся взаимодействовать с беспилотниками и вот э, первое боевое применение вот это взаимное я думаю мы вскоре увидим и вот э, самолеты которые являются там легкими бомбардировщиками, штурмовиками я думаю будут наиболее задействованы потому что на этих этапах наверное, будет совместное применение я думаю, что не будет пока еще чисто, вот как турки сделали чистое применение беспилотников, это можно сотворить против вот, каких-то ЧВК Вагна да, который потом становится в позу козла, чтобы беспилотник их не воспринимал как людей и не уничтожил так, Александр Александрович, на усмотрение ваше, в эфире вы говорили про бойкот РФ, есть инструмент это делать официально, ссылка на видео, как это делать, спасибо, так, все, спасибо большое, да здравствует революция, до свидания.